Ну, скорее всего, сейчас это фундамент, закладка фундамента, нет какого-то кружка по интересам, где собираются люди. Вот. Сейчас мы просто стараемся как бы расставить сети и собрать всех бородачей, чтобы ну, вот бородачи Николаева друг друга знали. Это своеобразный нетворкинг. Сегодня у нас с моей женой Татьяной годовщина свадьбы. 12 лет назад мы поженились. Любит друзья бородани, шире витаю вас за святом всесвитным днем бородани. Вегетарианцам, наверное, быть хорошо, но жарить колбаски мне нравится больше. Не знаю почему, но вот, вот не могу я без жареных колбасок или там без жареных каких-нибудь бедрышек или крылышек гриль. Привет, друзья! С вами мир борода. В последнее время я не выходил в эфир, не снимал никакие влоги. Вот связано это с тем, что мы съездили в Карпаты, да, мы поездили по Украине, показали вам отличнейшие места. Сам я получил огромное количество впечатлений, море эмоций. Вот и, соответственно, по приезду домой, вот как-то случилась некая такая апатия сейчас близится день бородача он 2 сентября вот, и мы решили с клубом николаевских бородачей выпустить футболку посвященную дню бородача и дню города сделали принт вот с адмиралом макаровым адмирал макаров родился в городе николаев вот, и имел шикарнейшую бороду этого достаточно для того чтобы а попасть на вот такую вот футболку. Очень интересный сегодня день, завтра Всемирный день бородача. Вот. Поговорил вчера с некоторыми заведениями, вот, например, Хмельной Патрик дал нам скидку для всех обладателей бороды 50% на пиво. Вот. Еще магазин концептуальной одежды от украинских дизайнеров, моднейший, дал скидочку для всех бородачей в этот день, 2 сентября. Вот. А сейчас я дико ссу, потому что я иду э, в эфир на Николаевское телевидение рассказывать про День Бородача. И самое интересное, я никогда не был на телевидении, поэтому мне страшновато. Посмотрим, что из этого получится. Вот иду я, значит, по территории. Не знаю, можно тут это делать, снимать или нет, но я чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Вот сижу и посекиваю. Вот сейчас вот, вот туда буду заходить этому человечку. Сегодня мы в своего Это Отодли чуть-чуть к цветочкам, или как-то... Нет, спешите ее, только обрадула. Рады представить нашего ранкового гостя, члена Куба Бороданиев, Любомир Бородав, у нас сегодня гостя. Доброе утро вам. Доброе утро. Спасибо большое, что вы с нами. Не в разъездах, не в съемках влогов и так далее. Сегодня уже наконец-то в Николаеве. Первый вопрос, конечно же, по поводу Дня Бородачей. Накануне Дня Бородачей, кстати, друзья, 2 сентября, вас поздравляю. Но хотелось бы от вас услышать, что это все-таки за праздник, этот День Бородачей. Ну, это праздник, Всемирный День Бородача, как бы в... Ну, в, как в нашу наверное, атмосферу, в нашу культуру он зашел э, совсем недавно, буквально, наверное, ну, 5-10 лет. Вот. Э, история праздника как таковая особо неизвестна. Кто-то говорит то, что еще в 800 году до нашей эры датские викинги устраивали mm -hmm. праздник бороды, вот, э, и какой-то бородачи, копаясь в исторических материалах, нашел вот такую дату. Mm -hmm. Почему она стала... Э, первой субботы сентября, опять же, есть э, австралийская группа The Beards, э, mm -hmm. Бороды. Они <coughs>, играют фолк и воспевают культ Бороды. Mm -hmm. вот. И они в этот день, каждую субботу сентября, Первую mm -hmm. э, выпускают либо какой-то сингл, либо посвящают какую-то песню Бороде. И, и считается, что они, так вот, интересно, празднуют праздную, праздную этот праздник. Да, кто-то говорит, что якобы они были первые, кто mm -hmm. так сделали, и с, этого, с этой даты начали как бы отсчитывать. Больше боялся, вот такой прям было был страшно. Так вроде все пошло хорошо. Мне даже понравилось. Вот, говорят, приходи еще. Только что получил новую пасту от производителя Manly. Паста для волос, укладочная. Очень классная упаковка. Вообще вот эта банка прям супер. Смотрите, какая она с другой стороны. Вот. Потом классный цвет розовый, необычный. Пахнет жвачкой бубльгум, гум вот. И что еще мне понравилось? То, что Менли стали... Класть вот такой вот мешочек в этом мешочке стикер пак. Здесь получается еще набор стикерочков от Мэнли. плюс э, фирменный к этой баночке стикер. И вот такая вот маленькая расчесочка э, гребешочек для бороды, для бороды э, в виде панды. Мой любимый хмельной Патрик пошел навстречу, сделал скидку, скидку на пиво они варят офигенное крафтовое пиво и они сделали скидку на пиво в течение всего завтрашнего дня а всем бородачам 50 процентов представляете 50 вот потом патрик же опять согласился а, попродавать в этот день наши вот эти вот новые футболки с адмиралом макаровым а новые футболки Бирдман клаба николаевского вот еще у нас есть офигенная кафешка кофейня грифель называется они дали скидку для бородачей на кофе, которое сварено альтернативными способами приготовления. То есть там варка в сифоне. Это офигенно попробовать каждому. А тут еще и ну, собственно, 50% для бородачей. Думаю, то, что людям это понравится. И у концептуальной одежды Freedom. У них реально прикольная одежда от украинских дизайнеров. Они дали скидку 10% в день бородача всем бородатым людям и также обещали угощать их кофе вот. так что завтрашний день будет классный, меня это очень радует, то что такие классные люди живут в Николае, которые как бы способствуют тому, чтобы было позитивное настроение чтобы что-то в этом городе происходило вот. в общем, здорово Друзья, сегодня Всемирный День Бородача, вот. и этим прекрасным утром мы решили по-быстренькому заехать главному бородачу города Николаева, генералу, адмиралу Макарову, возложить цветочки Степану Осиповичу, чтобы все было хорошо, чтобы у всех росла борода, и всем нам было клево. Всех с праздником! Че дело будет Привет, тут песота. То нас ждет, море хранит молчание, жажда жить сводит, сушит, сушит сердца до дна только. Дорогие друзья бардачи. Поздравляю вас в этот замечательный день с нашим профессионально-бородательским праздником Всемирным днем Бородача Желаю вам всего самого наилучшего Первый раз едет сегодня в Одессу на спарринг-сессию Как твое? Ничего? Готово? Почему у такой большой рюкзак? Потому что там вся форма не влезает в сумку. Ты очень довольна, что едешь сама? Не хочешь, чтобы родители с тобой ехали? Не ехать? хочу. Иди себе хорошо. Не потеряйся. Вчера неплохо посидели мы с бородачами. Правда, бородачей там было раз-два и обчелся, но приехали мои друзья. Подруги вот, Нормально посидели, со всеми пообщались, э, хорошо провели время. Заезжал даже Дима Верховецкий с Кириушей, они были в Николаеве проездом. А тут увидели, что э, какой-то праздник празднуется. Вот, и поехали к нам, связались со мной, поехали к нам. Приходят э, в заведение оба в наших футболках э, Николаевского клуба бородачей, что очень тоже приятно. Вот. Дима, смотрю, тоже у себя на канале пропиарил эти футболки. Ну, им с Кирюшей понравилось, я с ними пообщался, они говорят, реально классная идея. Вот. И просят сделать что-нибудь такое в Киеве, так что мы над этим будем думать. Еще они вчера одели эти футболки, вышли на главную улицу города, улица называется Соборная. Вот. Вывезли туда выездную точку фризера и Дима Стрик Кирюшу <смех> на Соборной. И люди вокруг ходили, фотографировали, смотрели все это дело. И это как раз было в футболках Николаевского клуба бородачей. То есть такая а, очень очень классная пиар-компания получилась. Вот пришло сегодня некоторое количество фурнитуры свеженькой. Но это все мои уже наработанные модели. Новинок нет. Но, так сказать, пополняем склад потому что за лето все кончилось и сейчас я готов принимать заказы на новые работы. Сегодня у нас с моей женой Татьяной годовщина свадьбы. 12 лет назад мы поженились. Говорят, что это никелевая свадьба. Мы приехали сегодня рано утром, Женю проводили в Одессу, отправили приехали на Стрелку, есть такое место у нас в Николаеве. Смотрим, как чаечки летают. И вспоминаем этот день. Вот это был 2005 год. У нас не было там какого-то грандиозного количества друзей. И мы пригласили да, буквально несколько человек и своих родственников на нашу свадьбу. Не хотели делать что-то такое сверхъестественное. И я одного своего приятеля попросил, чтобы он довез нас до ЗАГСа. Вечером мы с ним договорились, утром он должен был подъехать. Вот, и утром вроде ну, назначена запись ЗАГС, нам надо уже выезжать, а его нету. Начинаем звонить, а он недоступен. Вот, и начинается, ну, сами понимаете, паника, потому что опоздаешь, как бы пойдут уже другие люди на, на роспись, и у нас типа ничего не получится. Вот. Я бегу на улицу, пытаюсь ловить такси, ничего нет. Потом вижу одной такси, которая проезжает мимо меня, просто записываю номер, по которому можно позвонить. Просто сами поймите, там, 2005 год, это еще не, не нынешнее время, когда сейчас у каждого в телефоне забиты номера такси. Тогда -то, ну, я так особо ими не пользовался, только вот каких-то непредвиденных, наверное, ситуациях. Поэтому этих номеров не было. И вот я быстро как-то по памяти записал, начал звонить. Вот. Там тоже что-то я ошибся номером. Короче, потом появляется этот наш друг. Говорит, все-все-все. Типа, Любомир, я уже еду. Приезжает, сейчас, говорит, я вас доставлю с ветерком. Мы едем, садимся как раз в эту машину. Я, Таня и Танины родители. Вот. Цветы у Тани, как бы все, все дела... Волга, старая Волга, такая трещит вся. Ну, вот, и едем, и на полпути <coughs> она останавливается. И чувак этот, мой приятель, водитель говорит, блин, у меня закончился бензин. Берет канистру и бежит на заправку. А заправка от нас, ну, метрах, может, в двухстах. Бежит на заправку, привозит этот бензин заливает себе бак а пока он это все делает в машине начинает жутко вонять бензином а мы э, на свадьбу же едем у нас цветы как бы мы красивые нарядные и, и воняем бензином ну в общем мы приехали в загс э, роспись прошла удачно вечером посидели вот и вот воспоминания о свадьбе э, получается э, Самое яркая которое запомнилась это вот этот вот приятель сережа его раздолбанная волга и и бензин такие дела.